Невер приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Спартакиада высших учебных заведений Татарстана подошла к концу. Каковы итоги? Ученые КФУ продолжают изучать одну из главных угроз человечества. Новая школа по информатике открыла свои двери. Казанский федеральный посетил посол Польши в России. В рамках визита состоялась открытая лекция на польском языке участие в которой приняли не только студенты, но и преподаватели университета. Завершился визит встречи с ректором Казанского университета. Подробности состоявшегося визита мы расскажем вам уже в следующем выпуске. А теперь к другим новостям. Школьники в возрасте до 15 лет соревнуются в решении задач по информатике. Международная школа ICI Junior стартовала в КФУ. Анна Глазунова пообщалась с участниками из разных стран.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 And so we were, I was actually here three years ago when the IOI was in Kazan, the uh, training camp.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 Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Как лучше всего обучить студента корейскому языку, культуре и истории? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи 10 стран приехали в КФУ на семинар по краеведению. Подробности в следующем сюжете.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 В Министерстве по делам молодежи и спорта Республики Татарстан прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров спартакиады высших учебных заведений. О том, какое же место заняла команда Казанского федерального университета, смотри далее.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 Татарстан, наш университет в этом году добился высоких результатов, шагнул вперед и заевал заслуженное первое место. Спартакиада проводилась по 31 виду спорта. В большинстве из видов наш университет занимал стабильные фестовые места. Итог спартакиады, ну, закономерный, наши студенты, наш университет добился первого места.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 Столкновение Земли с небесными телами является одной из главных угроз человечеству. В преддверии Международного дня астероида нам удалось выяснить, чем угрожают неопасные астероиды и какие исследования проводят астрономы Казанского университета. Подробности прямо сейчас.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 а Тунгусский митерит – это не какой то отдельный явление, это просто вот феномен.